Недавно новой героиней ток-шоу «Секретно миллион» на НТВ стала певица Юлия Савичева. После чего Лера Кудрявцева поделилась впечатлениями от встречи с героиней. Несмотря на то, что ее родители, музыканты, Юля росла достаточно скромной. Рыжеволосая девочка была тем самым тихим омутом, в котором, согласно пословице, водятся черти. Когда Лера напомнила певице эту пословицу, Юля рассмеялась. «Да, это про меня», – охотно подтвердила Савичева. Обычная девочка теперь роковая красавица. А рыжий цвет волос словно намекает на то, какой пожар полыхает в ее груди. «Я страстная женщина», — смеется Юля, рассказывая о своем темпераменте. Слова певицы подтверждает и ее муж, продюсер и композитор Александр Аршинов. Он согласился прийти в студию и рассказать о том, каково это — жить со звездой. «Я буду говорить от лица всех уязвленных мужей звезд», — улыбнулся Александр, с нежностью глядя на Юлю. Впрочем, на уязвленного мужа Саша похож меньше всего, еще бы, такую красавицу в жены себе отхватил. И не только красавицу, но и умницу, ведь в Юле нет ни гордыни, ни пафоса. Она настолько искренняя, настоящая и не избалованная, что на протяжении всего эфира Кудрявцева только диву давалась. А какая замечательная из Юли получилась мама. Нежная, заботливая и бесконечно любящая свою дочь. Правда, сейчас маленькая Анечка живет за границей, и родителям приходится довольствоваться фотографиями и видео малышки. В Португалии об Анечке заботятся родители мужа Савичевой, которые делают все, чтобы девочка росла здоровая и счастливая. «Я только и слышу, у нас первый зуб. Я сейчас фотку пришлю. Слышишь, как ложка стучит?» – рассказывает Юля. «Конечно, и Юля, и Саша очень хочется, чтобы дочка жила с ними». Но пока маленькой Анечке лучше с бабушкой и дедушкой, ведь у родителей такая напряженная и насыщенная жизнь, что они чисто физически не могут уделять ребенку достаточно времени. Сейчас в семье царит идилия. Но так было не всегда. Строгий папа Юли не сразу принял Сашу и даже его не взлюбил. Родителям показалось, что его еще совсем не взрослая дочь сделала неправильный выбор и наверняка вскоре о нем пожалеет. Он такой потлатый пришел, что я подумал, т. делится своими переживаниями папа Юли и слезы были, и ор был, улыбается Юля, ласково глядя на отца. Впрочем, со временем стало ясно, что Юля действительно встретила своего человека и не ошиблась в выборе. Они с Сашей два сапога парой, хоть и ругаются иногда, потом обязательно мирятся.